начальник, мудр, ма-та-та, ай -яй, яй Он всем только вставляет. Начальник, чиновник. Эй, бесконечные совещания. да ля ля курлы-курлы. Коучинг, шмоучинг, движ, миш, киш. Зажлату повысь лучше в два раза. <клевые> <клевые> Уволь кого-нибудь нахрен. В чем в чем секретный соус? Рос, неважно, а чем секретный соус? <клевые> Окей. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Я сегодня расскажу о самых неэффективных типах руководителя, вот самых. И, кстати, я предупреждаю, если ты узнал своего начальника в этом типе, то пиши мне сразу комментарий, какой у тебя начальник. Итак, поехали. Начальник тиран. Ну, понятно, да? Он всем только вставляет, люди боятся увольнения, ну, в общем, тиран редко дает людям свободу и вообще любое решение в организации или в отделе зависит от него. Если вы видите, как у людей трясутся коленки и они всего боятся, значит где-то тут начальник тиран. Тираны бывают разные, бывают харизматичные, такой говорит, я сказал это делайте, да, а бывает очень такие тактичные. Я вам рекомендую вот так делать, но вы сами решите, как делать и уходит такой. А если люди сделали не так, потом вставляет. Но эффективность тиранов очень низкая. Дело в том, что тиран может успеть подметить, ну сколько он может успеть, вот сколько успел, а это очень мало, потому что проблем много, задач много, вызовов много, в результате все остальное просто покрыто мхом, медным тазом, потому что люди боятся что-либо сделать, потому что они говорят: ну, пока тиран не скажет, мы просто тупо не делаем. Потом тиран обычно в результате проигрывает. В долгосрок все тираны кончают ну, либо увольнением, либо там, я не знаю, на них заводят уголовное дело, либо за решеткой и так далее. Ну, в общем, короче, все тираны в результате уходят. Ну, так кончают тираны, поэтому если ты узнал в этом типе руководителя своего начальника, так и знай, недолго ему осталось. Второй тип неэффективного руководителя называется сам себе раб. Ну такой руководитель, но он вроде должен достигать своих замыслов с помощью других, но он считает, что другие не так хороши в этом деле, и поэтому он все делает сам. Он в себя заключает собственное рабство, все делает сам, других людей нанимает, потом говорит, нет, я все делаю сам. Ну, знаете, даже есть такая поговорка, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот это именно их поговорка. Обычно на начальном этапе предпринимательства люди очень сильно страдают этим синдромом. Это очень глупо, это очень неэффективно. Понятно, чем это кончается. Большие дела так не сделаешь, только вместе мы сила, а в одиночку — ну как? А более того, если ты кого-то нанял, а потом сказал, отойди, зачем ты нанял? Это глупо. Поэтому сам себе раб — один из наиболее глупых способов управления. Третий тип руководителя — начальник-призрак. Призрак, его почти никто не видит, он редко появляется, но зато им постоянно пугают вот, он сейчас придет и тогда вам а-та-та, ай-яй-яй, и так далее. Такой тип руководителей часто встречается в госкорпорациях, на позициях чиновниках и так далее, они вечно заняты, где-то типа ездят там по каким-то командировкам и очень редко появляются на своем рабочем месте. Ну вот знаете, в семье, например, папа почти не появляется, где-то он там шляется на работе, никто не знает, а мама такая сыну говорит, смотри, веди себя хорошо, а то папа придет, тебе рим не отдаст, а папы все нет и нет. Папа, который не появляется в семье, это начальник-призрак, чиновник, который вечно где-то ездит, занят и так далее, это призрак. Такие руководители встречаются везде. Ребята, чем они заняты, никто не знает, даже они сами не знают, понимаете, поэтому у них не случаются дела, у них дыш, у них какие-то встречи, у них они постоянно заняты, понимаете, все. Конечно, это тоже неэффективный тип руководителя. Четвертый, мой самый любимый тип руководителя, сейчас ты поймешь почему. Называется он так, начальник Почему он самый любимый? Да, потому что он наиболее часто встречается. Это начальник, который, смотри, если отдела ничего не получается и там проблемы, то у него все сотрудники отдела. Потому что он так и говорит: "Дураки, ничего не могут, какие-то вот недостаточные, необразованные". Он их ругает и так далее. По его классификации они это не члены команды, не заговорщики, это вот такие присмыкоиды, как он их называет. Это вот такие вынужденные, значит, рабы. А поэтому он на них вешает. Но когда у отдела или у его там подразделения что-то получается, конечно, кто главный герой? Конечно, этот начальник. Так вот это тип руководителя, начальник, му... вот этот му... тип руководителя вы сможете найти наиболее часто. Вокруг вас их очень много, они есть везде, в государственных организациях, в общественных, в частных, везде сплошные одни руководители. Му... Выбирай. Ты будешь работать, с му... сам станешь му... лучше покинуть эти пенаты и уйти к другим типам руководителя. Следующий тип руководителя — свой парень. Но это тот руководитель, который хочет сделать ну, всем понравится, быть со всеми в хороших отношениях, никого уволить не может, и вот у него скапливаются иждивенцы, какие-то бездельники, отдел пухнет, он постоянно ратует за повышение зарплаты своим сотрудникам. Нет, это все хорошо, хорошо, но количество иждивенцев и бездельников в его отделе очень нарастает, он хочет быть хорошим. Вот, все, кончается это тем, что ну, затраты большие, а продуктивность этого отдела очень низкая. Потому что когда люди не напряжены в отделе, да, неэффективно расставлены, когда не убирается неподходящее, не заменяется самым подходящим, ну, слушайте, накапливаются проблемы, соответственно, тип руководителя, свой парень, он живет недолго. Это наиболее редкая птица. Мне сейчас очень хочется помочь тому... Кто узнал себя в типе руководителя свой парень. Ну, это очень часто бывает, например, с тем, кого недавно повысили, он стал начальником, и он не может перестроить отношения с бывшими горизонтальными своими вот ребятами, да, в отношении начальник подчиненный. Да. Мне очень хочется помочь тебе. Знаешь, как сделать? Цветок переставь. Вот зайди в комнату, так, бля, вот этот цветок здесь стоял, вот пусть вот он здесь стоит это первое действие, и второе — уволь кого-нибудь нахрен. Вот я тебе так говорю, уволишь кого-то нахрен, все сразу поймут, что ты начальник. Да, вот после этого можешь отдышаться и принять себя в новой роли начальника и выбрать одну из, ну, либо неэффективных, значит, ролей или типов руководителя, либо эффективных. Если хочешь эффективную, смотри следующий выпуск, я хочу тебе помочь. Опять очень любимый мой тип руководителя, очень часто это начальник, чиновник. бесконечные совещания. Результатом любого совещания назначение следующего совещания. Какие-то разговоры, протоколы. Он очень любит, чтобы... Вот я говорю, а ты, а что ты не записываешь? Ну-ка записывай, да. А я говорю, запомни, нет, а ты запиши. Узнали? Вот ну среди чиновников государственных служб ну очень много таких да среди частных организаций тоже очень много это очень распространенный тип конечно же сотрудники знают как быть с таким человеком да? они когда он их вызывает и начинает пыжить или тужить да они такие да ля, -ля курлы курлы а как только он ушел они там Ха -ха", говорят, давай там тэ -тэ -тэ -тэ -тэ". вот и все узнал отдел, который возглавляется начальником, чиновником, или компания, или там, бизнес, или что-то, они не могут, в принципе, обладать эффективностью и продуктивностью, потому что все сотрудники работают на выполнение вот этого заведенного ритуала. Да? ритуала да? Он говорит, мы записываем такие, да-да-да, о, о, да? он сказал шутку не смешную, мы смеемся, почему? Так, а потому что шутка начальника всегда самая смешная, потому что он начальник-чиновник. И вот еще что. Начальники-чиновники подбирают свои команды обычно людей, которые глупее их, и они страшно не любят, если кто-то умнее их или, во всяком случае, демонстрируют, что он умнее. Поэтому, если ты умнее, чем твой начальник, а я надеюсь, это так, притворяйся, что ты глупый. Понял? Единственное, что я тебе сразу скажу, если ты будешь много и часто притворяться, что ты глупый, то в конце концов станешь глупым, поэтому заведи себе будильник и недолго работай или сотрудничай с ну, такой компанией, где начальник, чиновник, значит, руководитель. Следующий тип руководителя — начальник тимбилдинг, коучинг, шмоучинг, менторинг, психотерапия и прочие вот эти вот тимбилдинги, там, веревочные курсы, а пойдемте куда-нибудь вместе сгоняем и так далее. Ребята, конечно, в каких-то дозировках это очень круто, очень круто, выход за пределы того, что есть, там, посмотреть, а как бывает, вместе там породниться, побыть. Ну, ребята подождите, есть очень много деловых проявлений, которым это мешает, а когда передос, вы знаете, в любом деле, передос, он очень сильно мешает, он подавляет. Поэтому если вы видите, что ваш начальник постоянно устраивает какую-то вот движ, миш, и и 24 часа вы не отдыхаете, да, на следующий день опять не отдыхаете, это очень неэффективный чиновник. Он думает, что вот этим вот анимацией своей, да, вот этой анимацией, он может заменить вам зарплату. Подойдите как-нибудь ему скажите, слышь. Зарплату повысить лучше в два раза. И вот мы сами себе эту анимацию устроим, да, ту, которую мы захотим. Поэтому, если ты узнал, что твой начальник аниматор или вот этот вот да, пиши мне в комментарии, да, ну а если ты сам начальник тимбилдер, то. Намотай на ус, потому как на самом деле ты только изматываешь вот этим вот бесконечным своим вот этим вот этим людей. Лучше займись эффективностью труда, продуктивностью и, конечно же, добавь зарплату своим людям. То есть стили у руководителей разные. Я хотел спросить: ты какого типа? Мне кажется, меня здесь. Нет. Я пока не ребята. Вот, ребят, значит, я вас предупреждаю: каждый будет стремиться к тому, чтобы его не оказалось в этом списке. Но я вам говорю, я, Игорь Рыбаков, что среди вас есть такие ну, люди, которые являются начальниками этих типов. Мы все чуть-чуть э -э, вот эти вот типы. Я замечу Когда я говорю об эффективных типах, это не значит, что люди полностью соответствуют эффективному типу. В нас присутствует все. Тань. поэтому еще раз тебе вопрос. К какому типу ты здесь соответствуешь? Ну, может быть, частично. Сам себе раб, и тиран есть у меня, <св> <св> Так, вот перед нами сидит тиран. Вы бы видели, как Аня гоняет своих подчиненных. А я всегда говорю, Ань, ну есть же более эффективные ну, методы организации труда. Да? Кооперация, сотрудничество, там, да, вот это вдохновение, например. Я сейчас как вдохновлю. Я говорю, ну это, ну, это подавляет. Подавляет. Вот Артем сидит вот за камерой, да? Артем подавляет, же, скажи. Нет. Ты, и ты также смеешься над шутками, они, да, которые самые смешные. Я понял. Это вполне нормально, что ты иногда обладаешь признаками там тирана, чиновника, муда. Более того, если ты не видишь признаков начальника муда, я сейчас скажу очень интересную вещь, то это значит, что ты просто гонишь это от себя типы даны не для того, чтобы жестко, четко классифицировать себя, что я такой тип, нет. Это чтобы увидеть в себе свои проявления и склонности. Поэтому, если мы иногда приходим в это состояние, и можем ну, обнаружить его, вот остановиться и поменять, ну ладно. Но если мы передоз делаем, застываем в этом, и другими не пользуемся а только этим, подчеркиваю, этот неэффективный тип проявления становится нашей сущностью. Вот тогда произойдет беда. Есть ли тип, обозначив который, поняв, что ты вот к нему относишься, ты можешь понять, что тебе вообще руководить людьми не надо, то есть это не твое, ты просто не можешь? Интересный вопрос. Каждый человек, который познал вкус достижения замыслов с помощью других, никогда не откажется от этого неважно, какой у человека стиль, харизматичный он немножко, или он такой додик, или он что-то другое, он никогда уже от этого не откажется, он будет подбирать комбинацию, комбинацию, каким ему следует быть, чтобы достижение его замыслов с помощью других шло наиболее эффективно. Руководителем может быть каждый, более того, руководителем, а именно использовать других людей, ну или объединять других людей для достижения своей цели — это органично, это нормально. Мир так устроен, люди достигают значимых целей только с помощью других, ну или объединяясь в команды. Поэтому мы все, в общем-то, руководители. Например, ну, мама или женщина в семье очень часто руководитель, вот, ну, органический. Хоть мужчины до сих пор думают, что глава семьи. Ну да, формально да, а по сути как бы руководитель, значит, женщина. Ну так, статистика такая. В общем и целом, этот выпуск, который я сейчас делаю, он для всех. Какие типы руководителей вы как руководитель руководителей не терпите вообще? Наиболее резко мне отзывается, и тот, который бросается в глаза, и я пытаюсь избавиться от этого, это... От тех руководителей, которые очень часто ведут себя как Ну вот, раз и от призраков. Два. Ну, ну просто призрак реально ни на что не, не влияет. Он просто имитацию такую делает, да. А он постоянно, ну так токсичный, делает выделение, значит, ну, потому что вот ничего не получилось. Он начинает всем внушать чувство собственной там, неполноценности, а что-то получилось. Он забирает праздник ну, победы у людей, и его агрегируют на себя, ну, вот ведут себя по мудрости. Вот, соответственно, руководители призраки и руководители Вы какой руководитель? Вот, значит, вот я сейчас перечислил семь типов да, неэффективных или не самых эффективных. Да. Я все семь. У меня есть все семь. И этот, этот, этот, вот все. Я их чередую, иногда как на каком-то зависаю, иногда зависаю на другом, чередую, но они у меня все есть. Ведь я их называю не потому, что я это ну, где-то в какой-то справочнике изучил, потому что моя насмотренность и мой опыт позволяет мне судить, что это есть все, что во мне присутствует. Я их называю, и я поэтому и утверждаю, что в каждом из вас это тоже присутствует подчеркиваю. Поэтому задача не в том, чтобы отнести себя или соотнести себя с каким-то типом. Задача в том, чтобы, смотря на себя, ну, подвергая себя самодиагностике или там, саморефлексии, да, обнаруживать себе склонности ну, этого, этого, этого, этого, то есть научиться опознавать момент включения той или иной сложности, ну, того или иного проявления. Ведь когда мы осознаем, о, включился тиран, да, о, включился там, например, там, О, ну, то есть мы осознаем, в этот момент мы получаем великий шанс скорректировать наше видение. Итак, ребят, как я и обещал, я сделаю специальный выпуск про эффективных начальников, эффективные типы начальников или руководителей. Да, если этот выпуск наберет, ну, давайте, 500 тысяч просмотров. Да, 500 тысяч просмотров, и я сделаю еще один важный выпуск про эффективные типы начальников обязательно напишите мне, какие у вас начальники, кто опознал в этих типах своих начальников, напишите. Ну и еще, начальники, если среди вас есть честные люди, ведь здесь есть и начальники тоже, начальники семей, начальники отделов, начальники корпораций, компаний, да? ну, если вы узнали себя, тоже напишите, если вы, конечно, честные и откровенные. Вопрос. Wow. Это секретный соус, это секретный, это секретный, это секретный соус.